Всем привет дорогие друзья, это канал Тайна НЛО И то, что мы вам сейчас покажем, вы будете наверное в шоке Из вас наверное никто не верит в НЛО Да и кому вам наверное верите, если вы даже сами не видели ни один не объект Но по-настоящему Но сегодня я вам покажу необычные кадры, которые мы засняли с Алексом. Удивительно, но эти необычные объекты появляются в этих местах постоянно Как будто здесь их что-то притягивает или кого-то притягивает, но это не важно. Суть в том, что необычные НЛО появляются в этих местах постоянно. Они разного типа. Кто-то видел овального, кто-то дискообразное, кто-то вообще видит необычные объекты треугольника. Но это еще не все. Эти места утверждают необычные. Здесь иногда появляются необычные пирамиды. Да-да. Они очень огромного типа и необычного сооружения. Суть в том, что необычные объекты здесь, и дорогие зрители, появляются постоянно. Но еще самое интересное, в этом месте была космическая война. Несколько объектов НЛО столкнулись с другой расой. Скорее всего здесь как порт. Но правда ли на самом деле здесь находится этот порт? Давайте мы с вами разберем. Не так давно было очень сделано огромное и необычное открытие. В этих местах находили останки не только старых древних динозавров, но еще находили инопланетные останки. Почему эти места так интересуют НЛО? Здесь есть одна фишка – проход через другой мир. Но так оно и на самом деле есть. Здесь есть необычная дыра, которая перенаправляет в другое измерение. Очевидцы, которые здесь находились, искали необычные артефакты, и они их находили. Но суть в том, что власти местные не знают про это место вообще ничего. Но есть то, что здесь ходят и охранят необычные войска. Вы просто здесь так не погуляете и не походите. Здесь специально нужно разрешение и вообще вас сюда не впустят. А если вы даже пройдете, то не забывайте, здесь летают дроны их. Да-да, военные дроны. Они следят за этим местом постоянно. Но сколько мы не ходили, сколько мы здесь не, не находили ничего, здесь мы пока мест не видели. Но местные утверждают, что здесь есть не только... Ну а и специальный спутник пролетает с тепловизором и наблюдает за местностью. Удивительно. Угу, От кого они здесь охраняют? Или что здесь охраняют? Скорее всего, это может зона 51 наподобие. Потому что, скорее всего, здесь и есть необычные НЛО корабли. Как вы думаете, что это за объект НЛО здесь Обитает. Удивительно, но раз инопланетных существ, их очень много. Почему им в новостях показывают про то, что НЛО бывают разного типа? Да-да, это, это не точно, но это на самом деле правда. Они бывают не только разного типа, но и опасного типа. По многим причинам мы знаем прекрасно, что происходит в этих необычных местах. Это нападение на людей, это нападение на животных, а именно пришельцы питаются тоже мясо! И вы это, кстати, должны прекрасно понимать! Нам удавалось много чего заснять, но история того, что мы видим, она скрывается. На Земле может было множество других цивилизаций, которые сейчас именно люди обитают. Но представьте на минутку, если мы получили эти данные от пришельцев, какая была человеческая раса сильная, мы могли бы с вами летать в другое измерение, а может мы и летаем. Почему в будущем люди считают, что это другой мир. Почему люди, которые прилетели из будущего в прошлое, утверждают, что там все плохо? Значит, есть это место по названию Телепорт, которое перемещает во времени 100-200 лет. И представьте, мы с вами пока думаем о том, что происходит, а это реально все есть. Или кто-то пытается разработать, как Менделеев создал необычную структуру но суть в том что мы с вами дорогие зрители живем в таком веке что нам уже ничего не надо мы живем так, все идет то идет на самом деле наука это очень самое главное да и поэтому люди живут именно в науке в телефонах в телевизорах в компьютерах и даже в машине но суть в том что это все не вечно да да какие люди не вечны есть время которое берет за собой но кадры которые вы наблюдаете это только первоначальная схема того что можем мы живем в матрице и вообще может под куполом да и вообще мы не знаем где живем мы просто думаем что мы находимся в таком месте что это все обман да да это обман мы просто живем одним днем и это только начинается Почему все-таки люди считают это неизбежно? По многим причинам вы должны прекрасно понимать, НЛО это не друзья. НЛО это нейтралитет. Пока они держат нашу планету под куполом, как утверждают множество очевидцев, пока мы с вами живем в таком веке, мы должны прекрасно понимать, что Земля нас кормит. Но суть в том, что Земля это Земля. Она покамесь так же может функционировать, как и человек. И оно... Чувствует, когда у ней происходят необычные такие природные явления, то оно просыпается и может уничтожить все живое на Земле. Почему и множество чиновников делают буткера? Для чего и почему? Почему на нашей планете множество странных объектов летают и когда вы пролетаете на самолете ночью, увидите эти необычные шары? Почему это все? Да потому что нашу планету держат необычные силы и они контролируют все то, что вверху. И поэтому все спутники, которые летают, они также контролируются этими необычными объектами. И пока вы там кушаете, пьете, гуляете или где-то еще, за вами следят эти необычные НЛО. А вдруг вы что-то сделаете неправильно? Почему, именно когда военные идет компании, НЛО появляется в этот же миг? Почему, когда происходят катастрофы природного явления? появляется, задайте вопрос сами себе, а то, что все происходит, это случайно или все-таки целенаправленно того, что может изменить людей и весь мир. Пока если вы пьете чай и что-то думаете, знаете, что вокруг вас летают не только объекты, но и опасные существа, которые находятся и под землей, и на земле. Так что, дорогие друзья, то, что вы увидели, знайте.